Когда переехал, не помню, наверное, был я бухой, ой-ой-ой, мой адрес не дом и не улица, мой адрес сегодня такой... Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает знакомить тебя с самой актуальной информацией и новостями по игрушечке Farming Simulator 22, релиз которого запланирован на 22 ноября текущего года. Ну и в сегодняшнем выпуске я в деталях расскажу тебе про тот самый новый геймплейчик, который будет у нас в игре. Пробегусь по самым важным моментам, на которые стоит обратить внимание. Ну и, конечно, отвечу на некоторые ваши вопросы, которые вы мне пишите в комментариях. Ну что ж, об этом и много другом в сегодняшнем выпуске поэтому поставь пожалуйста лайкос под данный видос мне очень нужна важна твоя поддержка твои лайки это не просто пустой звук взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными крутыми видео по самым разным современным видеоиграм таким например как фарминг симулятор 22 и не только Ну а мы конечно же начинаем ну и сразу давай приступим к разбору геймплейной части геймплей естественно будет примерно такой же как ты привык видеть в остальных частях фермы но немножечко с определенным разнообразием ведь в этот раз так как нам завезут сезонность у нас немножко будет возможность разгуляться нашему мышлению и познаниях в фермерском хозяйстве что когда нужно сеять когда нужно собирать убирать и так далее и если в прошлых частях ты про это вообще не заморачивался то теперь тебе немножечко иначе придется спланировать свое развитие в игре все также у нас в игре будет присутствовать несколько режимов для старта Ну уже какой тебе по душе будет ты сам выберешь это будут режимы значит начинающий фермер где тебе будет даваться какой-то стартовый капитал у тебя будет своя собственная ферма, и ты уже можешь потихонечку работать на технике. Также будет режим, где у тебя не будет совершенно ни хрена, а только огромное количество денег, на которые ты сможешь купить всю технику, которая тебе будет необходима. Ну и также будет режим, где у тебя не будет никакой техники, будет дан какой-то стартовый капитал, из которого ты будешь развиваться, начинать. Ну и, конечно, основная геймплейная составляющая будет крутиться между покупкой, приобретением той или иной техники, тех или иных брендов, к которым ты Привык, которые, на которых ты любишь кататься или, может, вообще чисто ради спортивного интереса решил взять совершенно а, новый бренд и, отне, и отдать ему предпочтение. Это уже на все, все на твое усмотрение. Также тебе придется покупать свои собственные участки, свои собственные земли, на которых придется работать. Недавно разработчики опубликовали информацию по поводу того, каким же образом будет у нас выглядеть покупка техники а, в игре. Помимо стандартной покупки и покупки техники в кредит, еще добавится такая. Такая возможность, как покупка Поддержанной тех, техники который не был у нас до этого в прошлых частях но Смысл поддержанной техники, а смысл конечно же Имеется, это очень крутая фишка И когда тебе не нужно совершенно новый трактор Покупать, ты можешь купить поддержанный Но с немножко ухудшенными Характеристиками, то есть он поюзанный Немножечко, соответственно у него мощность движка Будет поменьше, сам он будет внешне Покоцанный, но это не проблема Самый основной плюс, что такой трактор Ты сможешь купить аж до 50% Скидочки, да, от стартовой цены на чем ты сможешь сэкономить денежек для покупки, например, какого-нибудь более серьезного поля, где ты потом легонечко, работая на этом своем тракторе, сможешь отбить сумму. Плюс технику это может быть потом в конце концов покрасить, если тебя не устраивает ее пошарпанный вид, и она будет практически как новая. Но, естественно, все доработки для такой поддержанной техники ты уже будешь оплачивать за свой э, счет. Эта фишка будет относиться как к машинкам, так и к оборудованию, к различному. Реально эта фишка подойдет для тех людей, кто привык конкретно зарабатывать в игре, то есть без каких-то чит-модов там на деньги и так далее а просто-напросто работать получать за работу собственные денежки и конечно же вот этот способ позволит сэкономить тебе твои денежки для чего-нибудь более-менее стоящего или какой-нибудь там загон для животных приобрести вместо там какого-нибудь дорогущего трактора что еще касательно геймплея у нас нового так это у нас ведут производственные цепочки или же производства на которых мы сможем с вами перерабатывать ту или иную продукцию в более дорогостоящую продукцию Например, какую пшеницу пустить на производство хлеба, а какие-нибудь семена подсолнечника на производство подсолнечного масла. Ну или же виноград можно пустить на, из на изготовление виноградного э, вина. Да, по такому принципу будут работать у нас производства. Для нормальной работы производства потребуется привозить на определенные заводики, предприятия сразу несколько различных ресурсов. Например, это основной ресурс, из которого будет изготавливаться, потом второстепенный, где-то нужно будет топливо, где-то нужно будет водичку довозить, в том числе довозить нужно будет какую-то другую культуру, чтобы из нескольких видов культур получалось что-то более-менее стоящее, дорогостоящее. Но ну, ровно все то, что нам приходилось сделать в 19 ферме на очень популярном моде для производства. Поэтому, если ты играл с модами на производство до да, ранее в 19 ферме, я думаю, что здесь ты особо нового ничего не найдешь, зато будет гораздо привычнее тебе играть, но уже без модификации, а именно в классическую версию игры. Но на этом геймплей в Farm Simulator 22 не заканчивается. У тебя так же, как и в 19 ферме, будет возможность позаниматься лесным хозяйством, также будет возможность позаниматься животноводством. Достаточно неплохо так переделали у нас животных, и они будут кардинально отличаться от тех, которые у нас были в 19 э, ферме. По этой теме я уже сделал определенный видосик. Если тебе нужно больше информации по поводу обновленных животных, то, пожалуйста, переходи в плейлист по фарминг-симулятору второму, Там ты найдешь гораздо больше интересной годной информации по данной игре. Ну, естественно, можно будет разводить лошадок, как и раньше, это у нас было. И плюс еще добавить пчел, заниматься пчелиным хозяйством. Касательно мультиплеера и игры с друзьями, здесь будет все ровно так же, как в девятнадцатой ферме и сразу же с момента выхода игры в релиз. Ну и с геймплейной составляющей также можно отметить и работу по контрактам, по различным. То же самое у нас было в прошлых версиях фермы. Здесь тоже самое, друзья, будет. можно будет выполнять контрактики на начальном этапе, как если вы хотите подзаработать побольше денежек. Будут также вымышленные NPC давать вам определенные задания, или скосить травку, или же убрать Поля, или же еще там что-то сделать или же удобрить его эта механика также у нас останется естественно перед стартом игры нам будет доступно сразу несколько карт как заявляют разрабы они завезут нам целых три карты это одно из которых будет элм а две которых почему-то пока что еще остаются а, в секрете но возможно где-то по этому поводу информации имеется напишите прошаренные люди что вы знаете по поводу двух остальных карт фарно симулятор втором возможно я где-то что-то упустил не спорю но если ты напишет, что я в следующем своем видеоролике опубликую информацию касательно совершенно новых карт. То есть того, на что стоит обратить внимание, играя в Farming Simulator 22, хотелось бы отметить такие моменты, как улучшенное звуковое сопровождение всех транспортных средств машинок. Хочется реально послушать, как это будет у нас все звучать. Я ровно так же, как и ты, жду с нетерпением релиза Farming симулятор 22. Ну и ответы на некоторые вопросы, которые мне задаете вы, мои дорогие подписчики, телезрители, будет ли в игре изменение физики и у. Улучшение ее в пользу лучшего реализма Сразу же ответ, что нет Физика в игре будет примерно такая же Как была в девятнадцатой ферме Никакой грязи вы не увидите из-под колес Там летящей весело и задорно Создавая там какие-то огромные колеи Нет, такого пока что у нас в игру не завезут Возможно в будущем про это что-то у нас да, Разработчики задумаются и сделают Но пока этой информации, к сожалению, нет Еще один вопрос Будет ли игра работать на каких-то консолях Ответ, конечно же, да, игрушечка будет Будет работать у нас как на PlayStation 4 серии, 5 серии, на Xbox One, Xbox Series Xbox S или же... X, но с небольшими ограничениями все это будет происходить но ну, потому что это зависит от производительности тех или иных консольных приставок ограничения будут следующего плана вы, вы не сможете поставить в своей игровой сессии больше определенного лимита тех или иных предметов конкретно какие ограничения будут использоваться для консолей, можно увидеть вот по данному а, скриншоту то что мы видим на 19 ферме было 1299 слотов для playstation 4 xbox one будет 2749 свободных слотов это гораздо больше да, согласитесь, чем в 19 ферме Ну и на PlayStation 5 и Xbox Серии X 5155 Слотов, я бы сказал, что это более чем Достаточно, чтобы создать любую Практически ферму своей мечты Об этом можно, конечно же, не заморачиваться Но знай, тебе коротко, просто для Информации, что касательно что касательно Совершенно новой графики да И каких-то совершенно новых э, супер фишек, Вы такого в 22 ферме Естественно, не увидите Ну хотя, что можно говорить, когда мы еще не видели Собственно говоря, в руках и релиза в целом. Поменяли где-то какие-нибудь градации цвета и так далее, что сделало картинку более-менее реалистичной, а может быть, немножечко юмористичной. Я не знаю. Посмотрим, друзья, все на релизе. И сильно кардинальных э, изменений не ждите, так как 22-я ферма будет работать практически на том же самом движке, что и работала 19 -я. Но это, в принципе, не шутер какой-нибудь, поэтому я думаю, что это нормально. Эта ферма испытания графикой точно еще выдержит. Ну и хотя, скорее всего, уже к закату, перед выходом какой-нибудь новой фермы графика будет, мягко говоря, уже устаревшие В этом тоже, ребятки, есть какая-то доля правды Ну что ж, надеюсь, ответил на все твои самые актуальные вопросы И информация, которую я тебе предоставил Будет для тебя чем-то полезной Но если же ты считаешь, что братишка Скретч о чем-то умолчал Или что-то недорассказал Или что-то не добавил То, пожалуйста, пиши мне, предлагай в комментариях Что бы ты еще хотел обсудить со мной По фарминг симулятору 22 И мы с тобой непременно в каком-нибудь из следующих моих роликов Это все дело обсудим Также пиши мне, предлагай, какие бы ты еще хотел видеть игры на моем канале Ну еще раз напоминаю, что релиз 20